Всем привет! В эфире Универньюз, News, а в студии Дарья Курмышкина. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Ученые КФУ разработали инновационный противоэпилептический препарат КФУ-06. В IT-лицей Казанского университета прошли дни программирования. Ученые КФУ о проекте Илона Маска «Старлинк». Казанский федеральный университет в предметном рейтинге образования Times High Education вошел в топ-100 университетов мира, заняв 94 место, что на 26 позиций выше показателей прошлого года. А теперь к другим новостям. Ученые Казанского федерального университета разработали инновационный противоэпилептический препарат КФУ-06, который отличается высокой безопасностью. Подробности далее. Ученые Казанского федерального университета разработали инновационный противоэпилептический препарат КФУ-06, который отличается высокой безопасностью, так как количество побочных эффектов и токсичность существенно ниже своих аналогов. КФУ-06 это инновационный противоэпилептический препарат, который отличается высокой безопасностью. У нами он создан в виде таблеток для приема внутрь. Из преимуществ этого препарата стоит подчеркнуть его высокую активность, которая не уступает современным аналогам. История разработки КФУ-06 началась в 2007 году. Изначально этот препарат был не противоэпилептический, а наотропный, который помогает улучшить внимание и концентрацию. Все начиналось с того, что в наших лабораториях мы планировали разработать аналог уже существующего наотропного препарата перитинола. Наотропные препараты ⁇ это класс препаратов, которые улучшают когнитивные свойства и работоспособность головного мозга. Перетинол – это препарат, который сейчас продается и в России, и в Европе, его можно найти в аптеках. Он является как и КФУН-6, так же производным витамина В6, передоксина. В ходе исследований выяснилось, что синтезируемое вещество имеет не только ноотропные свойства, но и противосудорожные. В ходе исследований ноотропных свойств синтезированного нами вещества нашими коллегами с кафедры физиологии человека и животных было обнаружено также его противосудорожные свойства. Но когда мы наработали существенную партию для полноценных исследований, мы провели глубокую очистку препарата, и выяснилось, что без примесей это вещество перестает работать как противосудорожное. И вывод был только один, то что с противосудужным эффектом обладает какая-то примесь, и начались поиски этой примеси. Они длились около года, в результате чего было найдено вещество, которое и стало препаратом КФУ-06. Разрабатывая КФУ-06, ученые тестировали лекарственное средство в пробирках, а также проводились доклинические исследования на животных. Противосудужные эффекты препарата исследовались как на инвитро моделях, то есть это буквально в пробирке. На, на различных э, ферментах, на различных э, срезах тканей. Вот так исследовались на животных, то есть уже непосредственно на мышах и крысах. У них э, либо электрошоком, либо химически вызывались судороги. И э, исследовалось, насколько наш препарат защищает от наступления судорог. Препарат КФУ-06 получил признание российских и международных экспертов, став финалистом престижных национальных конкурсов. Эльвира Зорина, Фарид Захитаглы, Универньюз. В IT-лицее Казанского федерального университета прошла серия бесплатных мастер-классов, посвященных программированию, информатике и робототехнике. Более подробно смотрите далее. В IT-лицее Казанского федерального университета прошла серия бесплатных мастер-классов, посвященных программированию, информатике и робототехнике от компании LEGO Education и ICL Techno. Мероприятие собрало педагогов, детей и родителей со всего Татарстана и соседних регионов. Здесь мы с нашим партнером, нашим одним из наших дистрибьюторов, компания ICL, это казанская компания, организуем дни программирования с LEGO Education. Это большое... Двухдневное мероприятие, состоящее из ряда мастер-классов для педагогов, так и для неспециалистов образования, то есть для родителей с детьми, которые показывают эти мастер-классы, то, как можно применять наши практикоориентированные решения, прежде всего роботехнические решения, но и в том числе дошкольные, для закрепления, формирования ключевых, критически важных навыков 21 века в рамках тем не менее, соответствие требованиям Федеральных государственных стандартов Российской Федерации и тех задач, которые стоят перед педагогами в настоящий момент. В ходе мастер-классов педагоги дошкольного, начального и основного школьного образования познакомились с концепцией стим-обучения, узнали о том, как использовать робототехнику на уроках технологии и информатики, лично протестировали новейшие робототехнические решения «Лего Эдюкейшн». Я был на различных мастер-классах, которые представили мне Lego Компания», и… На этих мастер-классах рассказывали разные аспекты, которые ну, нужны будущему поколению. Получается, там были различные мастер-классы на тему новых как раз-таки конструкторов, которые они изобрели и которые помогут ученикам двигаться дальше. Дошколятые школьники вместе с родителями смогли окунуться в увлекательный мир программирования роботов и профессий будущего. Мастер-класс я решил посетить, поскольку я хочу узнать больше нового, как дальше программировать. Вот новый конструктор увидел. меня заинтересовало именно вот это вот создание LEGO всякие роботы и в дальнейшем я хочу ну, развить, развить, усовершенствовать эти роботы. После прохождения мастер-классов педагоги получили сертификаты у участников мероприятия, а дети – замечательные сувениры. Лилия Липова Виолетта Басова, универ -Ньюс. В Елабужском институте Казанского федерального университета прошел форум в рамках сотрудничества лаборатории ЭКОДОС и Университета талантов. Старшеклассников Татарстана собрала вместе школа «Коворкинг» по профилю биологии в спортивно-оздоровительном лагере «Буревестник». Более подробно смотрите далее. Более 30 старшеклассников Татарстана объединила школа каворкинг по профилю биологии в спортивно оздоровительным лагере «Буревистник». Для ребят были подготовлены тренинги, игры, практикум по биологии и медицине. Форум проходил в рамках сотрудничества лаборатории ЭКОДОС Елабужского института КФУ и Университета талантов. Это социально личностная компетенция, которую нужны детям в жизни в любом возрасте. Поэтому в этой профильной школе мы уже сотрудничаем не первый год потому что организаторы данной школы понимают что hard skills, профессиональные компетенции, невозможные невозможно в реализации без soft skills. Задача проекта – ориентация молодежи в профессиях, которые будут востребованы через десятки лет. Участники смены посещали профильные занятия, искали пути решения экологических и социальных проблем. Помимо учебного процесса, ребята общались друг с другом, участвовали в мероприятиях смены. Приезжали педагоги, и мы изучали черепа и зубы человека, и млекопитающих. Отметим, работа осенней школы продолжалась на протяжении недели. Дарья Курмышкина, Сирена Иванова, Ислам Хамитов, Универньюз. Илон Маск представил миру свой проект Starlink, с помощью которого он обеспечит полное покрытие интернетом всей поверхности Земли. Подробности далее. Совсем недавно Илон Маск представил новый проект Starlink, с помощью которого интернет будет работать в любых уголках планеты и может стать хорошим решением для проблемы цифрового разрыва. Starlink-интернет-программа – это очень интересный и, скажем так, важный проект, который в основном направлено сателлитной интернета. Uh, the В скором времени вместо кабельного интернета все будут использовать спутниковый. Правда ли это? И станет ли он бесплатным для его пользователей? не зависит от how um, the infrastructure so the routers the switch the mobile edge um, device and network communication even the satellite and uh, of course to for uh, to be free the internet uh, we mostly need uh, to for example there are some solutions Российские власти всерьез обеспокоены изобретением американского предпринимателя. Чем опасен спутниковый интернет и почему его хотят запретить в России? дана орлова может быть использован